Это, о чем хочется сказать в рамках богатства семьи – это человеческий капитал. А человеческий капитал – это совокупность всех членов семьи, да? То есть, как я говорю, это некая клановость, это династия, это тот, кто, э, ну, с тобой одной крови, да. То есть, это твои двоюродные, троюродные, четвероюродные сестры, братья. Это твои дяди, тети, да, которые имеются как кровные, так и некровные. Просто скажу, что изначально, когда я полтора-два года назад хотел это внедрить, хотел это применить, привлечь родную сестру, двоюродную сестру, двоюродных братьев-сестер, ну как бы все находятся на своих определенных ценностях, все уже являются устоявшимися личностями, и, к сожалению, немножко не зашло вот это вот концепт, да, с кем я не говорил, но не пошло. Да. Я, с одной стороны, был разочарован это, знаете, из разряда. Ребята, у меня есть ключ от рая, пойдемте со мной, да, то есть давайте развиваться, пойдемте. Но не отозвалось, да. У всех по разным причинам. И здесь просто стал вопрос, что мне, стучаться в закрытую дверь или просто создать некую такую воронку, некий импульс э, с людьми, у которых эта история отзывается и которая хочет эту историю пройти со мной вместе. Поэтому начал образовательный проект, создал. Нашел партнеров, которым важен вопрос именно создать гимнастического капитала, которые думают параметрами там, 20, 50, 100 лет. И для себя сейчас я лично принял решение, что с членами семьи, у кого это не разделяется и не отзывается, я не то, что не работаю, я вот занял такую позицию. Я это сделаю да, в рамках своей семьи, потом придут их дети, или они сами чуть-чуть попозже придут и спросят меня, Максим, как ты это сделал, я буду это делать. Но я сейчас концентрировался на своей семье и буду вводить эти принципы, эти законы, писать свою собственную конституцию семьи, конституцию рода, базовые принципы и ценности, да, то есть как живет моя семья, что для нас важно и что мы всегда смотрим в развитии. Поэтому. В идеале это все члены семьи, но мы сейчас здесь, в Новой России, можем создать свою собственную династию, поэтому мы все-таки говорим о всех членах семьи, их здоровье и социальной связи. Очень важный момент именно социальные связи. Кто с кем знаком, знаете, что можно устроиться, хорошо написав резюме, можно устроиться по блату, по знакомству. Да? То есть вот вопрос социальных связей тоже как бы в плане капитализации, в плане стоимости тоже достаточно много имеет. И поэтому задача человеческого капитала заключается в постоянном сохранении здоровья, чтобы люди, члены семьи, были здоровы, увеличение продолжительности жизни, сохранение развития социальных связей членов семьи. То есть если я веду с каким-либо партнером бизнес, и мы с ним там имеем в том числе дружеские отношения, то в этом случае у нас, я понимаю, что должны дружить дружить и. Ну, наши дети, да, если дети есть, а не то, что мы имеем в современной России, да. То есть, мы получается, что есть бизнес волна бизнесменов там 90-х, 2000-х годов, которым сейчас возраст 50-55 лет, как и чиновникам, с которыми они там э, бизнес делали, да. Но их дети вот друг с другом даже не пересекаются, даже не знакомы. То есть, все равно все ограничивается бизнесом, отношениями а что и есть социальные связи, как отношения, да? То есть отношениями никаким образом не связаны. И произойдет смена. Бизнесмены передадут свои бизнесы, если передадут своим детям. Чиновники, не знаю, передадут своим детям свои должности или нет, но они уже друг с другом не состыкованы. И стоит дуб на дубу моча, начинаем все сначала. Буду строить по-новому. Вот кто сохранил эти социальные связи, он тоже будет в большом плюсе. Поэтому очень важный момент, с кем вы общаетесь. И как вы общаетесь, насколько близко вы общаетесь с этими людьми, насколько у вас единые подходы.